Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья Эксайл, сегодня очередной выпуск по вашим любимым лайфхакам, все, приятного просмотра, надеюсь, эти лайфхаки вам пригодятся. Эксперимент номер два. Возьмите мне хоть куда. Слушай, чувак, это тоже полезный лайфхак, вы просто представьте ситуацию, ситуация такая, типа, где тоже можете попасть, нужно все это смешать. Все, что увидел, сразу попасть. Зачем вообще есть? И, и, и, и есть. Внизу будет промокод. Про про промокод. Есть горлочка. Вот это что нельзя? Нет, нет, нет, нельзя. Зачем вообще это нужно? Ребят, короче, <ручка> я и... По проверке. Лайфхак. тоже можете попасть, нужно все это Зачем вообще есть? и есть внизу промокод. про промокод Из что ботить что нельзя? Нет, нет, нет, нельзя. Зачем вообще это нужно? Ребят, короче, я по проверке, лайфхак. Ну что друзья, огромное спасибо вам за просмотр, я надеюсь вам понравилось это видео, обязательно поддержите это видео лайком, давайте наберем много-много лайков, чтобы помочь мне попасть в рекомендации, в тренды и так далее, правда я до сих пор не знаю как это работает.